Закрывайте глазки, сделайте глубокий вдох и выдох и пустите волну расслабления от макушки до кончиков пальцев ног, вниз. Вверх И еще раз нет. И вверх а Позвольте себе сейчас Расшириться И почувствуйте пустоту внутри себя Внутри своего тела И расширьте эту пустоту на пределы этой комнаты, той комнаты, которую вы сейчас находитесь. И расширитесь еще дальше, на пределы дома, в котором вы находитесь, и продолжайте расширяться. Шире, шире Шире Раздувайтесь до размеров Города Страны Материка Выйдите за пределы этой планеты и продолжайте расширяться продолжайте расширяться пока не почувствуете себя максимально широким размером со вселенной Положите руки себе на живот и создайте намерение настроиться сейчас с этой частью себя. Частью умом живота, умом тела. И попробуйте услышать. Попробуйте почувствовать резонанс этой части. После этого положите руки на свое сердце. И создайте намерение соединиться с этой частью. Почувствуйте резонанс и положите руки на свою голову, на свой лоб. И почувствуйте резонанс с этой своей частью. И переведите руки с головы на сердце. И почувствуйте, как между головой и сердцем появился энергетический канал. Посмотрите резонанс. Некий ток энергии. И переведите еще раз руки на живот. И почувствуйте, как поток от головы через сердце переходит в живот. Вверх, сверху вниз. И обратно, снизу вверх. Почувствуйте, как они резонируют. И сейчас я попрошу вас создать намерение. Намерение, которое приведет вас к процветанию души. Процветать душой. И для этого намерения придумайте какой-то жест. Руками, которые вы сейчас можете сделать. Этот жест может быть любой. От себя, к себе, внизу, вверх. Как угодно. Этот жест, который будет обозначать для вас выражение вашего намерения. И соединитесь опять со своей головой, положите руки на лоб, и в соединении с этой частью сделайте свой жест руками с намерением. И делать его с намерением это стоит того. То есть произнесите фразу от головы эта цель того стоит, и сделайте жест руками, который выражает ваше намерение, и почувствуйте резонанс в голове, насколько по десятибалльной шкале для себя вы можете отмерить, насколько ваша голова отвечает, что это того стоит. Переведите руки на грудь С этой частью И ту же самую фразу Это стоит того То есть Создайте опять жестом Выразите жестом ваше намерение Со словами Это стоит того Это можно произносить вслух Не обязательно громко Просто жестом Выразите ваше намерение Со словами это стоит того. И посмотрите, насколько по 10 шкале резонирует с этим ваша сердце. Теперь положите руки на живот. Соединитесь еще раз с этой частью. И одновременно сделайте жест, выражающий на... ваше намерение процветать душой. И со словами «это стоит того» сделайте это. Жест и слова «это стоит того». И почувствуйте, насколько сильно резонирует ваш живот с этим намерением. Дальше опять соединитесь с головой и от головы принесите фразу ⁇ это возможно ⁇ опять выражая жестом ваше намерение ⁇ это возможно ⁇ и посмотрите как ваша голова с этим резонирует и позвольте себе убрать все препятствия которые говорят что это невозможно соединитесь со своим сердцем И опять вырасти жестом свое намерения и произнесите фразу Это возможно. И посмотрите, как отвлекается ваше сердце. Почувствуйте эту нежность, как сердце может цепляться за это намерение процветать большой. И соединитесь с животом. И опять жестом выразите свое намерение и произнесите фразу ⁇ Это возможно ⁇ И послушайте, как откликается ваша реактивная часть, которая сосредоточена полости живота. И создайте намерение опустить те препятствия, которые говорят, что это невозможно. Далее, опять соединитесь своей головой и из головы скажите фразу ⁇ Я могу это сделать ⁇ ты также продолжаешь эту фразу через жест. Жест и фраза ⁇ Я могу это сделать, И посмотрите, как ваша голова резонирует с этой фразой. Принесите руки на грудь и точно так же свое намерение процветать душой жестом, который вы себе придумали со словами «я могу это сделать» И Почувствуйте резонанс в как сильно резонирует эта фраза с вами, насколько вы с ней соединены и положите руки на живот и точно так же соединившись с своим животом произнесите фразу я могу это сделать и выразите жестом свое намерение я могу это сделать и посмотрите насколько ваш живот Готов и может это делать. И почувствуйте тот же канал между головой, сердцем и о том, как они себя чувствуют сейчас. Вот. Положите руку чуть выше груди область проекции вашей души. Не произнесите. Я могу это сделать. Извините теперь все четыре канала голова, душа, сердце. Живот. Почувствуйте единую нерушимую связь между ними. И, положив руку чуть выше других, принесите фразу Это достойная цель для меня. И жестом можете помочь себе выразить намерение процветания души. И почувствуйте, как все четыре элемента откликаются. Ложите руку чуть выше груди, по с проекции души. И послушайте ее сейчас. Может быть, она что-то хочет вам сказать. Может быть, она как-то начала звучать иначе. Позвольте себе запомнить это состояние. Позвольте себе всегда быть в таком состоянии. А если не всегда, то уметь всегда к Него возвращаться. Если что-то не позволяет верить в это, то просто поприветствуйте эти препятствия. Скажите им добро пожаловать. Я рад тебя видеть. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что помогаете мне развиваться душой. И если ваши глаза были накрыты, то медленно можете начать возвращаться в момент здесь и сейчас.